Ну какая же здесь благодать. Наверное, лучшее предложение на сегодняшний день из элитки вообще на Черном море. Это вот один из немногих комплексов, который действительно украшает город. Здесь есть бассейн, здесь есть лежаки, чистые полотенца, есть зоны сауны, хамама, Купили. И все это находится здесь, в одной локации. Картинка максимально приятная. Честно, купил бы облака находят на Ялта сейчас. Этот невероятный портфель я видел только где-то в центральной России. Не хочу нахваливать, есть минусы. Цена за квадратный метр здесь сильно отличается от сочинской. В 5 раз по факту дешевле. Всем привет с вами! Снова Макс Репьев. Сегодня мы постараемся не заниматься фигней, но у нас вряд ли это получится. И сегодняшний наш обзор будет касаться именно квартирных и апартаментных комплексов. Тут на самом деле будет немного, но приехали мы начать этот видос с жилого комплекса Ивпатория в котором у нас на прошлом месяце прошло две сделки. Артем, в принципе, эти сделки проводил. Вообще расскажи, пожалуйста, что здесь изменилось, как изменилась цена и вообще что происходит. Ну, изменилось первое, то, что вели вот этот корпус полностью. Сейчас активно здесь делают, как мы слышим, ремонты. Я был здесь, кстати, на вручении ключей. В принципе, все довольны, сдали раньше срока. И, кстати, двухуровневых квартир больше нет. Мы продали последнюю вот эту вот шикарную лакомую квартирку, которая с террасой и со вторым уровнем. Люди прям как ее увидели сразу сказали нам вот ее. Только она была не там, где мы снимали, не в этом корпусе, она как раз была самая видовая, вот в том корпусе, который Там еще и находится. море видно Там еще и море, и ничего не закроет. Поэтому... Пойдем просто, есть люди, которые покупали не через нас эти квартиры, но интересуются стройкой. Обойдем, может быть, сейчас вот так вот территорию, покажем, что вообще происходит сейчас на стройке. Сам по себе жилой комплекс Евпатория, он выделяется вообще из строительства, ну, российского. То есть это действительно хорошее... Малоэтажная застройка с хорошей территорией Здесь, наверное, самые лучшие детские площадки, которые я вообще видел Редко так бывает Вот э, в Краснодаре, допустим, если строят Они строят просто такие, ну действительно, много человеников, муравейников Они в, о каком-то стиле там речь не идет Там есть красивые новостройки, но, к сожалению, их мало Это вот один из немногих комплексов, который действительно украшает город Кто был и в Паторе, он знает, что здесь есть старый город Где в основном одноэтажные, двухэтажные дома Есть панельки это советское наследие, и вот сейчас а, сюда расширяется новый город. И если новый город будет представлен вот такими ком комплексами, я только за, потому что здесь продуманная территория, бесплатные парковки, которым хватит действительно всем, а, зона прогулочная, вот эта променад центральной часть, что ты понимал, Максим? Я знаю, да? Она будет разделять вот эту очередь. А, и вот эта очередь, и вот эта вся территория вместе с этими часами, это огромная территория прогулочная с лавочками а, с здесь еще, кстати, коммерция, господа кафе и все остальное также будет заходить поэтому да. вы можете здесь прогуливаться, пить кофе делать еще что-то, держаться за руки выгуливать своих детей ну, то есть они реально здесь а, делают Маленький кусочек Европы здесь, в Евпатории. Я меня, Смотри, как видеонаблюдение интегрировано в фонарь. Да, очень круто. Ну, так по старину сделано, хотя там видеонаблюдение. Есть... А, мне очень нравится фасад самого дома, и при этом это все не так дорого стоит. На сегодняшний день вообще какие Сейчас, цены? Сейчас, ну, уже подорожали цены, однушки уже все почти раскупили, но все равно здесь еще можно купить однокомнатную квартиру до 6 миллионов. Где-то 5700-5800 за 37 квадратных. А двухкомнатные? От 6 800, 7 миллионов уже. Взял. Но здесь еще и трешки есть. Да. Ну, тоже, в принципе. Не Там что-то порядка 8 они, по-моему, стоили. Я думаю, да, что 8, они 8, не сильно. 300 8, 400 Самое главное, что здесь вы можете использовать ипотеку с господдержкой. Что вы можете а использовать да. мат-капитал. Что вы можете воспользоваться ипотекой вообще российских банков. И без проблем провести себе здесь сделку. Если так вот брать Евпаторию, то, наверное, это самый любимый мой объект здесь. Он очень красивый, но очень эстетичный его правильно сделали, и как бы вырисовывается картинка, как это будет в дальнейшем. То есть вот там вот еще сейчас будет строиться очередь, она как бы здесь устроится, ее просто тут не особо видно. Здесь будут часы, прогулочный променад, будет кафе. Ну и в принципе вы уже сейчас видите как будет выглядеть территория. Посадили розы, посадили какие-то цветы, растения, можжевельник. Самое главное, что через дорогу школа, и это подойдет вам для... ПМЖ, то есть если вы собираетесь переехать сюда на совсем, или, может быть, вы собираетесь переехать сюда пожить там по полгода, то, пожалуйста, здесь есть школа, есть садик, там, там рядышком там как там раз рынок находится. Причем рынок с фермерскими продуктами, не с пластиками, вот этими вот помидорами, а с нормальными вкусными, такими мясными помидорами. Цена, кстати, на рынке, ну вот я сейчас скажу, помидора стоит, вот я два дня назад покупал, 130-140 рублей килограмм, а огурцы 100 рублей, 110, это недорого. Ну да. Это не дорого. Мы, к сожалению, сегодня вам не сможем показать здесь, какие планировки остались. Их на самом деле большое количество и просто нет особого смысла проходить сейчас по ним всем. Вы можете посмотреть предыдущее видео и там у вас сложится картинка, как вообще выглядит сама Евпатория, какие места общего пользования. На площадку, наверное, мы сейчас, может быть, так мельком зайдем. Отделали ну, а да, башню, она же в прошлый раз была, получается, раз была, черновая. Сейчас уже отделанная Сейчас полностью. Они уже ее вот там вот будут часы. И вот от нее слева и справа пойдут такие навесики. В стиле да, сарками такая вот крыша. В общем, я думаю, что в оконцовке, когда будет финиш этого проекта, он реально будет крутой. И цена, даже если будет тут 200 с лишним за квадрат, но это будет оправдано, потому что Но такого нет. Такого нет, локация пешей все доступности остановка трамвая автобуса э, до моря если идти через озеро майнаки 25 минут пешком 20 А, да. здесь же кстати самые крутые пляж находятся именно в лазурный этой части берег. города лазурный берег это такая широкая пляжная полоса они разделили этот пляж для тех кто хочет кайфануть и для тех кто хочет кайфануть с приставкой vip то да. есть туда проход он дороже там меньше людей но при этом везде кайфово. То есть пляжи очень инфраструктурные, классные. Обратим внимание, что сейчас праздничные дни, но э, строят. Я думаю, что они не на полную строят, процентов не 50. Вот, допустим, там вот уже крышу. Полностью вот на этом корпусе сделали, то есть ее не было там месяц полтора uh -huh. назад. Уже приступили к отделке фасада этого корпуса. Когда мы приезжали там полтора месяца назад, он просто стоял в черновой. Ну, да, здесь вообще ничего не было. Залили фундамент и уже начали Первый этаж. этажи. Я думаю, что они сдадут вообще весь комплекс. Ну, то есть если, конечно же, не будет каких-то супер-пупер локдаунов там и всего остального, они сдадут его раньше срока. Самое главное, господа, что это ФЗ-214, что вы здесь ничем не рискуете, все ваши сделки проходят в Росреестре, регистрируются там, и здесь, если вы желаете, можете использовать ипотеки, мат-капиталы, все то, что вы можете делать на материке, то же самое вы можете делать и здесь, в Крым. Также здесь рядом Академия футбола, вот она вот виднеется, вот, вот прям она. метров 200, наверное, отсюда, и самый большой центр спорта Эволюция, можете там загуглить, в Яндексе посмотреть. Мы просто до него, у нас времени нет, мы никак все туда не доедем, но там реально огромная территория, около 10 гектар, бассейны, тренажерный залы, стадионы. Если вы спортсмен в душе или не в душе, и у вас дети спортсмены, здесь это ну, раздолье для этого, потому что там можно воплотить все виды спорта, все свои там хотелки, и стоит это 25 тысяч рублей. В год это для взрослых а для детей там по моему вообще есть бесплатные секции там ну и все остальное я господа хочу вам сказать что на сегодняшний день евпатория подходит как для отдыха так и для пмж поэтому здесь настраивают вот такие комплексы здесь есть инфраструктура магазины бары кафе рестораны спортивные заведения и как бы город начинает потихонечку принимать новых гостей есть, в принципе здесь вот Машины, Машины просто... пока еще стоят местные, да, но да. А, активно встречаются московские номера. Очень много кто сюда приезжает с Нижневартовска, с Сургута. Много кто именно из людей старше среднего возраста сюда приезжает уже на совсем. Вот такого размера детская площадка. Она реально большая, она очень круто наполненная. Есть абсолютно все. Даже вот что вот вы можете себе представить. О, Олег! Да, да, мне нравится, вот мы сейчас с Сашей шли, рассуждали о том, что как, например, Альпийский квартал. Он давит на тебя. То есть, когда ты стоишь и смотришь на него, он, ну, эмоционально ты это ощущаешь, что он давит. Этот не давит, потому что, ну, чуть-чуть разноэтажный, скажем так, и он более человеческий. А именно, то есть, понимая, что если у тебя что-то с лифтом, у тебя не возникает мысль, господи, сейчас как я доберусь на свой, там, 15-й этаж. Приятные, не кричащие цвета. Ну, по-человечески, хорошо. Я не хочу нахваливать, честно, не хочу нахваливать. Есть минусы. Есть огромный плюс подъезды, наконец-то, в уровень пола. Есть минус небольшой. Хоть э, деревья и более-менее взрослые, что вообще редкость для застройщиков, ну, нынче российских. Но все равно надо высаживать их побольше, потому что тень здесь, юг, жесткое солнце. Дети, площадка как бы, они вырастут через 10 лет и будут давать тень. Но через 10 лет мне будет 40, ну или там 50, и я не буду сюда ходить. Я хочу жить Но в целом хорошо Я приятно удивлен, честно скажу Так, ну господа, у нас с вами сегодня еще один эстетический объект Но он уже находится в пригороде Ялты Апартаментный комплекс Дипломат с собственным пляжем И много какой еще инфраструктуры, господа Мы сейчас двигаем туда, погнали 5 ноября, я не знаю, конечно, какую дату смотрите вы этот видос Но у нас 25 градусов тепла И вот такая потрясающая природа то есть здесь даже летний ветерок дует еще до сих пор. И это 5 ноября. Ну, чтобы не врать, вот вам, пожалуйста, 5, 11. Приехали на завод Вин Инкерман. Сейчас у нас здесь есть совсем немножечко времени, потому что нас ждут в Ялте. А Олег хочет испить Вкуснейшего портвейна. Этот невероятный портвейн я видел только где-то в центральной России. Продавался нигде больше, почему не продается не популярный Инкерманский белый портвейн просто муа, напиток богов. И завод полностью в горе сделан. То есть, Макс, расскажи историю, как вот каком. После войны Севастополь был полностью разрушен. И здесь из горы добывали строительные материалы. Но они подумали сразу, почему бы нам потом. Не сделать внутри горы завод и выпиливали строительные материалы так, чтобы в дальнейшем построить завод. 26 лет выдержки 2 семьсот стоит. Нет, есть, здесь есть двухтысячные да, конечно, года, они стоили рублей семьсот, по-моему, там пятьсот. Но... Короче, господа, туда, а вот ехали за портвейном, а закончился. Хорошая, Максим, возьми. Я Красная, полусладкая, хорошая. Бюджетная, сколько стоит? такое Да 350, сколько стоит, да? 355. 355. А а. Возьми, возьми мне одну. Полусладкая? Ты любишь полусладкое? Да, да оно, оно вкусное. Олег, Это... а возьми нормальное белое какое-нибудь, а там. Это что у тебя там за бутылка ну, такая? 30, 30, 30. За 2 800, да? 2800, у -у -у. Та самая? 91 попробуем. год? Да я, я там понюхать. 26 лет выдержки, 2 850. Я думаю, что сегодня будет знаменатель, я даже на календаре его отмечу тогда, пожалуйста. Саш, ты доволен? Я да, да, намного. Таня как будет довольна, просто с кайфом. Все дни Артем нас постоянно подгоняет и мешает насладиться нам природой Крыма, атмосферой, прочувствовать всю вот эту южную жизнь, а, понимаете? Ну, когда... Все время говорит, погнали, погнали, погнали, быстрее, быстрее, быстрее. Парни, быстр... Олега, две коробки, надо надо помочь, на тебе. Крымский резерв. Значит. Что... Вот, значит, господа, завод построили после войны, отстраивали город и, получается, сразу вырубали завод так, чтобы можно было в нем сделать потом погреба. Это Ингерман. Ну, как вы видите, тут немножечко закрыто, потому что карантин. Видимо. Выглядит сам напиток хорошо, но на вкус такая бяка ведь, а. Слушай, вот Саша может с тобой поспорить. Саша-то понятно. Ой, не трогай коньяк. Ты что? Он просто так янтарно переливается, очень красиво, но не люблю я крепкий алкоголь вообще. Но посмотрите, разве это не эстетика? Ну, нафиг, конечно, такое-то. Ладно, господа, двигаем сейчас в Ялту. Будем проезжать замечательные виды. Отвесные скалы, синее море и очень много зелени. Конечно, Крымское побережье, оно вот как лазурный берег где-то. Отвесные скалы, просто потрясающее море. Везде отличные виды, горы, с этой стороны тоже. Сейчас вот где-нибудь здесь будет какая-нибудь проплешина, чтобы можно было море-то увидеть. Вон надо, посмотрите, какое потрясающее. Вот здесь бы, да, Саня, бы гектарчик бы прикупить себе? Да, да. За миллион конечно, гектар. Ну, за миллион-то, наверное, губу раскатали, а за два Миллион за сотку, скорее всего, здесь такая цена Я думаю, больше я думаю, да. Сильно Нет, больше Нет, да, все зависит от конкретного участка Но средняя я думаю, миллион Если близко к морю, конечно, у моря там будет 2, 3, 4 Ну, как в Сочи Виды здесь, конечно, пушечные Просто Вот здесь вот, если покупать участок Нужно ставить прям хорошую виллу С нормальной инфраструктурой внутренней Из хороших материалов, с хорошим наполнением не скупиться на землю, то есть 4 сотки как бы здесь это ну такое и продавать это миллионов за 200, за 300. Вот это интересный формат именно жилья здесь на южном побережье Крыма. Ну кажется. какой вид, а вообще? Просто космос. Не, не могли не остановиться здесь. Через забор посмотрим, наверное, на самый лучший отель на сегодняшний день в России. Это Мрия. А ребята здесь застраивают еще в верхнюю часть территории. Здесь какая-то глобальная стройка. А Мрея по факту вот находится. Вот это. Очень красивое архитектурное здание. И здесь что-то глобальное теперь достраивают к ней. Нам осталось ехать буквально 15 минут. И мы с вами окажемся тоже в не менее красивом месте. Какая здесь крутая дорога. Ну, какая же здесь благодать. Очень круто, что ребята построили все архитектурное сооружение в стиле, как изначально была построена вся Ялта. То есть это примерно 17-18 век. Очень эстетично это все смотрится. Я хочу, чтобы в Сочи застройщики научились строить, если они говорят, что это бизнес хотя бы, ну, примерно вот так же. Да. Yeah. Вот. Но это элит, это не бизнес уже. Ну, это элит. Ну, ладно, у нас в Сочи тоже есть комплекс элит, но они далеко нет. не такие. Внутри самого комплекса есть спа, причем спа действительно хорошо развернут. Здесь есть бассейн, здесь есть лежаки, чистые полотенца, есть зоны сауны, хамама, купели, и все это находится здесь в одной локации. Вот такая вот ваночка. плюс вот такая купель. И самое главное, что все это находится ровно напротив сауны. Сауна большая. Здесь может разместиться большая компания и здесь еще есть массажные такие столы, плюс есть еще собственный хамам. Самое главное, что все это находится в одной локации, не нужно никуда бегать, просто пришли, кайфанули здесь по полной и если есть желание, точнее после, наверное, тренажерного зала, вы можете спокойно переместиться в зону спа. Полное наполнение. Больше ничего ей не нужно, есть тренажеры походить, побегать, гребля, гантели, штанги, многоцелевые, ну в общем разное направление, так чтобы держать себя в форме. И не было у вас вот таких вот вещей. Так как у нас формат блога, я сейчас расскажу вам, в какую ситуацию мы попали из-за вина. В общем, все беды от алкоголя. И мы приехали на аристократ. Вы видели, здесь была хорошая погода. Первым делом мы пошли снимать апартаменты. Я хотел их ставить в конец обзора для того, чтобы это был какой-то хронометраж. А после этого я хотел пойти и поснимать территорию, показать ее вам. Но мы вышли. Нашла туча, которая шла с моря. Облака находят на Ялту сейчас. Я думаю, что совсем скоро солнышко у нас подскроется. Первый раз, на самом деле, я вот такое вижу. Выглядит очень круто. И теперь мы стоим в тумане. В полном. Причем там где-то чуть-чуть повыше светит солнце. А мы с вами будем рассматривать, господа внешнюю территорию, все беды от алкоголя. Будем рассматривать это все вот так. Это апартаментный комплекс «Дипломат», и мы только что его полностью весь прошли. Прошли зоны спа, прошли все бассейны, прошли территорию, посмотрели квартиры. И теперь я вам расскажу, в чем же он действительно крут. Во-первых, цена за квадратный метр здесь сильно отличается от сочинской. И то есть, если вы выбираете какое-нибудь уединенное, комфортное место с хорошим контингентом людей, то здесь вы это можете сделать сильно дешевле и при этом получите сильно лучше качество, чем в том же Сочи. Потому что в Сочи по факту, но ну, я не видел еще что-то подобного, действительно такого хорошего класса, как здесь. Здесь цена за квадрат начинается от 290 тысяч за квадратный метр, а средняя от 277 согласен, мы только что Давай смотрели да. квартиру 277, 277. Да. от 277 тысяч за метр метр при этом вы получаете недвижимость эквивалентную сочи которая стоит 1 1 и 2 миллиона рублей в пять раз по факту дешевле в сочи строят нечто подобное это называется grand royal резинанс ее взяли под управлением redison будет это redison collection здесь по факту то же самое апартаменты с доверительным управлением но как вы знаете здесь пока еще сетевых операторов нет что вообще представлено на территории? Есть 4 бассейна. Если вам кажется, что это фонтан, нет, это бассейн, и у него глубина 2,20. Я тоже сначала подумал, что как бы, ну, как такое может быть? но мы потом посчитали ступеньки. 2,20. Реальная глубина. И их здесь 4. И есть вот такой вот взрослый, есть еще вот там, детский, и есть еще крытый, который находится в спазоне. Огромный плюс здесь. Вы находитесь в историческом месте рядом с Ливадийским дворцом. То есть, не было бы сейчас вот этого тумана, если бы мы не заезжали да, в Инкерман, да, то все лицо. было бы хорошо, мы бы вам показали вообще вот все как здесь есть. Здесь отличный вид на море, вы его увидите чуть, -чуть позже, но в принципе мы когда подъезжали, вы его видели и вы увидите его из квартиры из фонтовой вот квартиры, там 130 квадратных метров, оттуда вы это все увидите и увидите как находила на нас вот эта туча все будет запечатлено по территории, как я сказал, огромный плюс что здесь историческое наследие рядом Леводийский дворец царская тропа и куча просто зелени. Очень много ФСОшных объектов, которые охраняются, и рядом же находится еще и санаторий, через который вы спокойно можете пройти для того, чтобы спуститься к морю. Ну, да, на лифте. На лифте. При этом, если вы думаете, что это какая-то глушь, то Олег мне сказал: обязательно нужно сказать. Олег, я обязательно говорю, ну, как выходит, ты просил: да, что 350 рублей на такси можно доехать в центра Ялты вне сезон. В сезон. В сезон. 200 вне сезон. Есть рядом два магазина. Что я еще должен был сказать? В доступности автобус. И все это соседство практически ФСОшное. Там дачи брежневские. В общем, люди почему-то на камеру постеснялись это рассказывать. Проход к морю через санаторий. За пляжем ухаживают. Пляж не городской, закрытый. То есть, ну, блин, честно, купил бы. Честно. Вот ты меня знаешь, что я бы, наверное, не купил бы 98, наверное, вообще процентов из... Его. Да, но... здесь бы купил с такой ценой да. цена реально подарок я... опять но же реально... это мы можем просто сейчас говорить потому что у нас есть насмотренность по территории еще что здесь есть здесь есть двухуровневая парковка которая стоит на сегодняшний день 4 миллиона 900 тысяч если вы захотите покупать и мне действительно очень нравится это место тем, что здесь есть уединение, что здесь конкретно можно приехать надолго, либо на ПМЖ и прям жить, наслаждаться. Безусловно, люди, которые сейчас только начинают рассматривать курортную недвижимость, или они вообще там недавно приехали на юг, им нужно море. Море в пешей доступности. Это не их вариант. Здесь до моря нужно идти 400 метров, но при этом это комфортное и уединенное место. Мы пока готовимся сейчас к съемке. Смотрите, как облака подходят к Елти. То есть опускается ниже, ниже, ниже, и море уже практически не видно. Первый раз вообще такое вижу. Мы переходим к рассмотрению планировок. И это, по сути, самая небольшая апартаментная площадь здесь. И площадь ее составляет 66 и 6 метров, кстати, 3,6. А, нет, мы с тобой обманули сейчас людей, есть еще 57-метровые, но они стоят дороже, чем эти. Они на первом этаже. В общем, мы вам будем показывать самые адекватные предложения на наш взгляд, которые есть. И это самая маленькая из них, здесь 66 квадратных метров, и ребята сразу же вам это все сдают. С кухней и с санузлом. Мы в дальнейшем с вами еще посмотрим шоурумы, как это все представлено. Но конкретно такого апартамента просто в шоуруме нет. Поэтому мы будем его рассматривать вот пока в таком еще не до конца доделанном виде. Здесь еще должен стать кухонный фартук, некоторые ручки. Но тем не менее все будет очень красиво и очень классно все сделано. Ребята сделали здесь ремонт из нормальных европейских материалов. Во-первых, это настоящий паркет. Ни какая-то там доска, не линолеум, не ламинат. Настоящий паркет, который долговечен, который можно всегда отцикливать, обработать, и он у вас будет снова выглядеть как новый. И сама по себе именно эта площадь представлена как кухня-гостиная. То есть здесь можно много что понаставить. И отдельная такая идет спальня. Выглядит она вот так. Здесь. Есть апартаменты некоторые, где уже есть такая как доведенная перегородка, и она открывается, то есть туда есть дверь. То есть здесь у вас будет стоять двуспальная кровать, какая-то прикроватная тумочка и достаточно много света. Также здесь есть уже полностью отделанный санузел с нормальной ванной. Господа, вы знаете, что я не особый фанат душа, но, тем не менее, здесь это уже все есть, смотрится хорошо. То есть здесь, по факту, вы можете привлечь своего дизайнера, и он вам сделает весь вот этот белый лист, который вы видите, под ваш вкус. Есть еще такая терраса. Выглядит она вот так. Ну, согласитесь, смотрится все определенно хорошо. Ну и также весь вид на придомовую территорию. Сколько стоит этот на сегодняшний день? Здесь у нас цены есть от 18,5 Миллион. Это конкретно вот этот апартамент, причем, будет стоить. Да, это вот этот апартамент, от 18 миллионов. А можешь, пожалуйста, достать свой смартфон и да, посчитать, да. сколько это будет за квадратный метр? 277 за квадратный метр. Господа, Господа. это сильно дешевле, чем во фруктах. Не серьезно. В озера 220-230. Мы просто, когда приехали сюда на проект, ребята нам сказали, что первое возражение, которое мы встречаем, когда люди сюда приезжают, это цена. Цена, как, все говорят, что у нас дорого, ну вот у них конкретно. Ну, Мы да. первый говорит, кто приехал к ним и сказал, что у нас дешево, потому что 200, 277 сколько? 77 за квадрат, это как бы даже... Элит класса, а, 4 бассейна, да. своя собственная зона, спа, ресторан, бас, ресторан огороженная территория, а, граница да. со всем вообще, чем только можно, собственный пляж, проход на пляж. Ну да и 277 тысяч за квадрат. В лучшей элитке, которая здесь вообще представлена. Четыре километра до центральной набережной елки. А про ресторан мы сказали, да, что ресторан. здесь есть? есть? Управляющая компания. Хамам, баня, гидромассаж, процедурный кабинет. Ну, то есть лечебная базы есть закрытый бассейн. Три открытых бассейна. двухуровневая подземная парковка, которая связана со всеми корпусами, которые здесь представлены. За эти деньги это реально топ предложение просто. То есть, вы покупаете дешевле, чем в Сочи, только элитку в Ялте, которая по факту не сильно-то уступает Сочи. Ну, вообще, сама Ялта, я имею в виду. Ну, да. То есть, Похоже. это аристократичное место, куда ехала вся знать со всей Руси и спокойно веков. То есть, здесь, вот рядом еще Леводийский дворец, но его пока немножечко не видно. И самого корпуса. Выходишь сразу на царскую тропу и по царской тропе по известной, доходишь для водительского отца. Здесь и собственный выход на царскую тропу. И огромный плюс, что во-первых, два пункта охраны, а по соседству с нами ФСО. Вот есть еще одна планировка, это конкретно шоу-рум, то есть как вы это все можете обставить. Здесь по факту у вас должен находиться телевизор, и мы с вами находимся в большой кухне-гостиной. Но согласитесь, картинка максимально приятная. А на сегодняшний день вот эти апартаменты имеют площадь 75 квадратных метров, и минимальная цена на них составляет 21 миллион рублей. И эти апартаменты имеют одну спальню, и в них, кстати, есть гардеробная собственная. Вот такая вот. То есть здесь можно вечерние наряды, смокинги, панамки, круги, все похоронить И санузел Санузел хорошего размера, хорошая сантехника, все сделано как нужно Ну и здесь, конечно же, есть балкон, но это у нас, господа, с вами второй этаж, поэтому вид открывается вот такой Но даже, кстати, с шоу-румов, конкретно с этого, открывается совсем неплохой вид Сейчас я вам его покажу. То есть, вроде бы как вид на лестницу, но все смотрится симпатично. Такое ощущение, вот конкретно именно с этого апартамента, как будто ты смотришь в окно где-то в Италии. Примерно то же самое. От 21 миллиона на сегодняшний день стоят конкретные планировки. И выглядит она вот так. Как вы понимаете, эта квартира не для большой семьи, а скорее для вас двоих. То есть здесь вы будете кайфовать, там вы будете спать. Ну и будете еще прогуливаться по собственной территории, которая тоже будет радовать вас своими красотами. А также здесь есть еще один апартамент, который имеет площадь 130 квадратных метров. И я потом покажу вам его с видом на море, а этот просто будет обставленный. Это, господа 133 квадратных метра как вы видите она уже полностью готовая и это также шоу-рум то есть следующую квартиру которую мы вам покажем чуть выше она будет без вот этой отделки чуть-чуть другой конечно планировки но тем не менее вы в ней сможете реализовать все то же самое почему мы вообще показываем шоу рум потому что здесь создается пространство и создается уют безусловно интерьер может быть кому-то из вас не нравится вы его можете переделать сделать под себя здесь мы с вами просто ориентируемся на мебель и на ее расстановку как вы видите здесь ребята реализовали такую большую обеденную зону зона готовки зона где можно посидеть после того как ты пообедал здесь у вас должно быть место где вы будете просматривать телевизор и сам телек плюс кушетка кстати очень удобная вот это вот и у нас две спальни с правой стороны спальня выглядит вот так Большого размера. Мы просто потом поднимемся в квартиру выше, апартамент точнее, и вы увидите там ее голенькой. А здесь вы увидите уже, какое место остается, когда у вас здесь установлена кровать. Прикроватные тумбочки, зеркала и так далее и тому подобное. Все здесь есть. Здесь есть санузел вот такого размера и у нас здесь спрятан гардеробный шкаф. Вот так. Пойдемте теперь в противоположную часть самой квартиры. Увидите, как это все реализовано здесь. Точно такая же спальня, санузел и здесь у нас гардеробная зона выглядит вот так. Это, кстати, ванная уже без ванны, чисто с душем. С пропорциями мы с вами разобрались, а теперь отправляемся дальше смотреть на море. Вот еще одна планировка, которая не представлена в шоу-руме, но здесь она есть в такой как бы еще не до конца доделанной части. Но это единственный стояк, который остался с прямым видом на море. Наверное, сразу я вам покажу, что здесь действительно потрясающе. Это большая терраса с выходом. И видно на море, видно, да, как облака находят на Ялту сейчас. Я думаю, что совсем скоро солнышко у нас Подскроется. Первый раз на самом деле я вот такое вижу. Выглядит очень круто. А здесь у нас сколько квадратных метров? 133,5. И здесь у нас получается представлено это все большой кухней-гостиной. Вот такого размера. И две спальни. С каждой собственным санузлом. Они абсолютно идентичны. Ну давайте начнем, например, с левой. То есть мы сюда заходим. У нас распутье путей. Сама жилая зона. Достаточно хорошего, большого размера. Вот такая. Здесь собственный санузел при этой же спальне и собственная гардеробная при этой же самой спальне. И та спальня выглядит точно так же, только зеркальная. Но с нее еще, кстати, открывается хороший вид. То есть мы заходим в основную жилую зону, отсюда хорошо видно Ливадийский дворец. Вот он и вид на море, которое потихонечку засасывает облаками. Первый раз, правда, такое вижу. Здесь то же самое. Мы видим с вами гардеробную. И собственный санузел, только уже с ванной. Там была душевая кабина. Артем, сколько на сегодняшний день стоит это все чудо? На сегодняшний день это чудо стоит от 47 миллионов рублей. А, ребята, кстати, продают это все по факту по ценам 2016 года, когда они только активно начали это продавать. И мы разговаривали только что с ними. Они говорят, что... Новый такой проект просто неориентабельно строить, здесь все сделано очень качественно, из очень хороших материалов И все квартиры, которые вы видите, вот она может быть немножечко грязная, то есть если вы ее покупаете, сюда полностью заходит клиник Любые косяки, которые вы здесь увидели, они устраняются Если, например, паркет где-то чуть-чуть выгорел, ребята это также все переделывают, то есть они промасливают его, приводят вам в первозданный вид и эти квартиры, точнее апартаменты, остались в единственном экземпляре. Их на самом деле немного, на втором, на шестом, еще на каком-то этаже. Скажем так, со всего вообще вот этого большого апартаментного комплекса, из восьми корпусов, осталось всего 70 апартаментов. Да, ну а как бы этих и еще меньше. Да. Но то, что облака так находят, конечно, я вообще первый раз да, такой будет очень... Блин. Вся эта история, господа, включает в себя хорошую технику. Микроволновочка новая с гарантией, тут совсем всем, всем С холодильником, электролюкс. Ну и еще здесь должна встать будет варочная поверхность и остальная инфраструктура кухни. Ну как бы согласитесь, 47 миллионов за комплекс такого класса, с таким ремонтом, с очень хорошей инфраструктурой, с потрясающими видами. Ну, наверное, оно того стоит. А давай скажу, сколько за квадрат это получается. Давай. 353 за квадрат, дорогие друзья. И вспомните, сколько стоит у нас сейчас, допустим, жилой комплекс фрукты или альпийский квартал, даже самые дешевые квартиры, которые в стройке, в черновой отделке. И сравните с этим комплексом и сделайте его а, Надо сказать, что здесь еще, собственный выход на пляж. Ты, наверное, говорил или не говорил? Ну, мы когда подходили, говорил. Ну, да. Мы еще расскажем. С планировками мы закончили. Я еще раз повторюсь, что это, наверное, лучшее предложение на сегодняшний день из элитки вообще на Черном море. Могу я так сказать из соотношения цена-качество? Цены-качества, да, может Лучшая сказать, элитка лучше. на Черном море на сегодняшний день. Ну, российская элитка. Ну, понятно. Нет, то есть не будем там Болгарию, Румынию всякие убрать и так далее. Есть да, лучше, да, но да, они да, уже да. дороже раза в три. Есть лучше, прям вот чтобы, я не знаю, там, может, еще больше бассейнов или супер-пупер какая-то отделка, но они будут дороже раза в три. Реально, если бы они начали сейчас строить этот проект и реализовывали бы его в 2021 году, то стоимость квадратного метра здесь была бы, наверное, 500, 600, 700. Учитывая внутреннюю отделку, учитывая вообще то, что они делают все с ремонтом. Бассейны, спазоны, парковка, охрана. Ну все это стоило бы сильно дороже, чем сейчас. А ребята по факту выходят из проекта. Осталось всего 70 апартов, которые можно купить. Ипотеки, не ипотеки. Все, что хотите, все здесь проходит. Поэтому можете его рассмотреть. Ну это одна из жемчужин, которая находится на Черном море. Жаль, конечно, что... Вино нас немножечко подвело, и я не могу вам показать прогуляться именно по всей этой территории, но вы видели это все на своих картинках, на вставочках. Как это выглядит в ясный день без тумана. С комплексом мы заканчиваем и направляемся, господа, дальше. Мы решили духовно просветлиться и идем в Ливадийский дворец. Ну, для начала, конечно, посмотреть, как он выглядит еще раз. А потом Артём нам сказал, что там есть крутая столовка. Внутри дворца есть столовые для э, царей. Мы на самом деле хотели поехать на набережную, но когда услышали, что в Ливадийском дворце есть столовка, то вот только из-за этого, наверное, мы сюда и поехали. Угу. С видом на море столовые. Ну, как а... бы с видом на туман в данный момент сейчас ну, будет. Да. Но это все, Олег, благодаря чему? Алкоголю. Алкоголь? Все беды. Бредит. Я надеюсь, вам нравится наш блогер. Понимаете, насколько это все несопоставимо получается? Мы только что с вами посмотрели элитку здесь в Ялте и идем есть в столовку, господа, в столовку в Ливадийском дворце. А вот, кстати, памятник Сталину, Черчиллю и Рузвельту. Именно здесь и все это было подписано. Сань, хочешь, тебя сфоткую здесь? На коленках. Резкий договор. Перемирия. Ялта, конечно, богата на историческое наследие. Побольше бы таких домов, может быть, строили, реконструировали. В Сочи они сносили и строили все, что подряд. Олег, Олег, прикинь, а вот тот участочек, который мы вчера смотрели, восемь с половиной гектар, вот ты его выкупаешь, деревья садишь сразу же, потом они растут, и у тебя получается свой только дворец имени Олега. Сколько ты лет будешь высаживать? Нет, деревья сразу высадил, а потом уже ждешь, пока они вырастут. Ну, вы помните, да, участок, который 8,5 гектар за 9 миллионов? Вот там можно сделать все то же самое вообще. Просто пушка будет. Будете также вот по своему участку ездить на самокатике. Да. Похоже... Серьезно, столовка находится прямо во дворце. Ну, правда, в дополнительном здании, но комплексный обед 350 рублей. Опачки, круассан с 150 рублей? Капучино 2 рублей, довольно дешево. Заходим. В общем, интерьер здесь вот такой. Мы сейчас здесь присядем. И, по сути, отсюда должно быть видно море. Но, к сожалению, нам чуть-чуть не повезло. Понимаете, что обедаем в историческом месте, господа. Да. То есть это реально же какое-то прям помещение. Где раньше была столовка. Я предлагаю закончить видос на этой ночь, потому что мы, к сожалению, Ялту и всю ее красоту уже посмотреть не сможем, так как не видно уже даже практически из соседних зданий. И всему виной туман, который пришел с моря. Ну и, конечно же, алкоголь, за который мы заезжали в Инкерман. Вы посмотрели сегодня два объекта, один из которых был, ну, очень хорош и очень крутой по цене. Я думаю, вы понимаете, о чем я. А теперь я предлагаю вам перейти вниз и сразиться в комментариях, Напишите комментарии, что вы думаете по поводу этих объектов, вообще все ваши мысли по поводу Крыма, ну и для тех, кого заинтересовало эти предложения. Вы помните, да, что мы оплачиваем перелет и проживание, господа. Ну и, если... ну и вы также можете перейти на наш сайт RepayPro и познакомиться там со всеми предложениями, которые вы вообще видите на этом канале. Я всем вам желаю хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.